Харьковская выставка, которая сегодня проходит на площади, это уже 19 е по счету. Сегодня здесь больше 40 автомобилей и 5 мотоциклов. В частности, здесь есть автомобили, из моей спиной, Морган 1909 года, которые получили э, призы в городе Киеве на всеукраинской выставке. Это Морган 1909 года. Здесь предоставлена эта машина. И мы рады, то, что э, пополнение нашего сообщества идет за счет молодежи. представляем на этом мероприятии Москве 408 москвич участвовал в прошлом году старая карта было мероприятие в этом году мы закрываем сезон и представляем ее в обновленном варианте как бы сделано специально для пробегов для всяких спортивных соревнований в классе ретро автомобилей мы ее полностью восстановили она полностью оригинальная сделана Полностью покраска, перебран двигатель, сделана полностью ходовая, перебран и перетянут полностью салон. В принципе, в оригинальном состоянии являться примером для того, чтобы все, кто имеет желание или возможность, участвовать в этих соревнованиях или ретро-выставках, которые проходят в нашем городе и по Украине.